Ну, про душу пару слов, да, чтобы мы на одном языке говорили. Что такое душа? Душа состоит из энергии, из информации. Это та структура, которая может накапливать бытийную массу, то есть накапливать опыт вот, и знания, там, как устроена вы как устроено, как устроена эта жизнь. Все, что с вами происходит, оно становится либо вашей силой, либо становится обузой какой-то тот опыт, который вы поняли, переходит в силу, тот опыт, который вы не поняли, переходит как бы в такую нагрузку, которая будет мешать двигаться дальше. Это как, вот, к примеру, есть рюкзак такой невидимый, и вот те ситуации, которые вы не поняли, они в этот рюкзак складываются. В некоторых такие огромные рюкзаки, видели, как вот ходят туристы. Я вот. думаю, что-то как-то мне лень что-то делать. Конечно, потому что 20 ситуаций есть, которые забирают энергию. Это будет твой рюкзак разгрузить потихонечку. Мы это будем делать. Предназначение что такое? У каждой души есть предназначение, у каждого из вас есть предназначение. Предназначение это наиболее кратчайший путь к наработке вашей бытийной массы. Есть, некоторый вектор идя по которому, вы больше всего узнаете, поймете и станете как бы мудрее и сильнее. И э, всегда, когда вы идете по своему предназначению, тело будет вырабатывать гораздо больше энергии, чем э, в тех случаях, когда вы не идете по своему предназначению. Ну, да? оно может быть нелегко, оно будет интересно, оно будет вдохновлять. Mm -hmm. вот, то есть одно дело, когда, например, что делаете по душе, оно может быть тяжело, но оно вот вдохновляет, хочется продолжать это делать. А другое дело, когда это не по душе вам, и вы себя заставляете, и сил вообще нет, и думаете, когда же это закончится, и так далее, и так далее. У каждого человека свое предназначение. Здесь не надо себя сравнивать с другими. Нужно увидеть, почувствовать, какие ситуации, какие люди, какие события, вас вдохновляют, вызывая у вас вот такой -то интерес. Будет, ну, будете. будете? Ну, то есть вот это один из критериев. То, что вам в тяжесть, то, что так вот как бы, это не к вам имеет отношение. Значит. Это какие-то чужие цели, которые вы просто вот ну, впитали в силу какой-то там открытости и